Что я буду делать? Чего я буду Все, sure. Все, sure. sure. sure. sure. sure. sure. Ч ⁇ я тут Спасибо за субтитры Я как Иди куда-нибудь Давай пойдем. А, ты идешь куда-нибудь Все. чуть-чуть. Все, все, все, все,